продолжить мысль ведущего докладчика об исторической памяти, о важности этого феномена. Вот месяц назад мы в нашем университете историки-политологи провели большую конференцию «Владивосток. Точка возвращения». 25 октября закончилась гражданская война на Дальнем Востоке. И с эскадрой адмирала Старка Белое Белые движения белые уходили в Китай, Маньчжурию, в Шанхай, в Австралию, также и сухопутным путем через Амур, через Уссури. Тысячи-тысячи русских людей, интеллигентов, казаков, преподавателей ходили в исход. Но вы знаете, что вот русская иммиграция, вообще эмиграция первой волны после революции, гражданской войны насчитывает по неполным данным около трех миллионов человек и об этой эмиграции, культурной части этой иммиграции как культурно-историческом феномене более-менее все известно написано были крупнейшие центры русской иммиграции в Европе Праге Белграде Париже Берлине менее известна восточная русская иммиграция вот я хотел бы немножко сказать в исторический и культурно-исторический феномен именно восточной ветвей русской иммиграции. 500 тысяч оказались в Маньчжурии, в Китае, в Шанхае, в других городах поднебесной русских эмигрантов. Причем среди них были яркие фамилии, представители великорусской русской еще культуры, с большими именами учителя, профессора, ну, скажем, с нашего университета ГДУ он тогда назывался, не ДВГУ, не ДВФУ, а ГДУ. 300 студентов и среди них 50 преподавателей известной юридической школы исторической школы ушли в эмиграцию, основали в Харбине несколько вузов. Культурная эмиграция была представлена богатой деятелями культуры Вертинский, Шаляпин, Алехин-Шахматист, Арсений Несмелов, Лариса Андерсон, десятки-десятки поэтов, крупных прозаиков. Ученые, я на примере исторической школы, раз мы здесь, большинство из нас историков, хотел сказать, центра исторической науки, научной школы исторической, здесь не сложилось, как в Европе, в Париже, русская интеллигенция не сумела. Они были разрознены, но почти 80 историков, профессоров Томского университета, других университетов нашей страны имена, которые известны были еще до революции из Владивостока, оказались в эмиграции. Среди них Широкогоров, такой крупный был историк, основатель теории, этнологии. Такие историки, как Панкратов, Эсперов, Рязановский, Никифоров, Севат Иванов, один из авторов евразийской концепции, исторической евразийской, но известных. Евразийцы свою концепцию здесь в Европе создавали, он с оттенками восточными мотивами продолжал развивать эту совершенствовать евразийскую концепцию историческую на Востоке в Китае. Вот э, Святая Русь концепция продолжала развитие с Банжурии русскими учеными. И Много они написали трудов, издавали десятки журналов. Вот сейчас рубеж журнал соки возобновил свое издание. Он выходил в Манчжурию, где русские деятели культуры, мигранты издавали свои труды, литературу, написали, публиковали. Сейчас мы его восстановили, он опять выходит. Мы публикуем. Стихи, произведения русских писателей, иммигрантов, которые творили 20-40-е годы, первого половины 20 века. Они как бы в память нашу историческую сейчас, вот эти иммигранты, деятели науки, культуры, возвращаются своими произведениями, своими стихами, работами. И мы по крупицам собираем вот эти работы. Публикуем то, что не было опубликовано. много сгорело. В годы культурной революции в Китае, там, видно, сжигали все, все считая, что это белое наследие культурное. Надо сказать, что до сих пор китайские власти не открыли архивов белой эмиграции, русской эмиграции. Ни в Шанхае, ни в Харбине, ни в Тандине, ни в других городах. А архивы были очень богаты. Русские историки, этнографы, ориенталисты, востоковеды культурологи, собирали коллекции, собирали книжные хранилища, библиотеки богатые. Знаменитая библиотека КВЖД была, она была разграблена. По неполным данным сейчас э, в столице провинции Дзилинь, Кунчуни остатки этой библиотеки, но нас туда не пускают. Мы обращались через нашего посла Денисова в Пекине на конференции, через э, консула в Шиньяне, обращались от исторической общественности обращались от историков Дальнего Востока, чтобы исследователи спустили к архиву библиотекам тем недоступным, которые сохранились там. Вот мне хотелось бы сказать, что наша конференция, она очень актуальна сегодня. Безусловно, безусловно, вот надо помнить о тех людей, которые по сути дела представляли России номер два, ее культурный огромный класс в иммиграции, и которые их труды, их произведения надо изучать, студентов привлекать к этому, потому что это много ценного, хорошего они создали. Это важно, большое духовное наследие нашей страны. Нельзя разделять иммигрантскую культуру от советской, от современной культуры, это часть нашей общей большой российско-русской культуры. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Есть ли какие-то вопросы у коллег? Можно? Да, пожалуйста. Вы знали, это Сергей Михайлович Роскопуров, концепцию этничности. Скажите, пожалуйста, если вспоминать противостояние, этичности, да, на котором он делает акцент. Актуальна ли она будет для современности или неоднозначно с вашей точки зрения? Я считаю, что, конечно, актуально. Широкогоров, профессор нашего университета, я удивляюсь, почему до сих пор памяти на дальнем стуке ему нет. Он, он, он создал региональную антропологию и теорию этнологии, конечно, в решении такого сложнейшего вопроса, самого сложного, запутанного, как... Национальный вопрос, национальные отношения, его учение, его наследие, оно до сих пор еще не осмысленно. Кстати, в Европе, в Америке его труды, потому что они в эмиграции на английском языке издавались, на немецком, он своими трудами больше известен на Западе, чем у нас. Нам надо его еще изучать. В любом случае, в этом сложном вопросе национальных отношений, в этнополитике его труды пригодились бы сегодня. Просто надо. надо... Глубже копать, если работать. Спасибо большое, Владимир Федорович.